Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит вас, пусть благословит этот новый день вашей жизни, чтобы он был самым замечательным в вашей жизни. Во имя Господа Иисуса Христа. Я прошу Бога, чтобы Он дал мне слово, которое будет восполнять ваши нужды. Посмотрите, я не знаю, для кого это слово, но многие услышат, те, кто участвует в этой передаче, или будут потом слушать ее. Я знаю, что Бог в Его слове... Посмотрите, Слово Божье настолько прекрасно. Это как мед. Это... Как что-то очень-очень замечательное. Давайте прочитаем. В псалме 29 в пятом стихе написано. Ибо нам мгновение гнев его. Гнев Божий. Знаете, Бог гневается. Эти чувства, которые иногда у нас есть. Это гнев. Какой-то, знаете, воспламеняемся, потом забываем, прощаем. Это чувство нашей души. Бог тоже чувствует. Вы знаете, у Бога тоже душа, Он чувствует то, что мы чувствуем, Он чувствует боль. Вы знаете, что Бог, Он тоже страдает, хотя Он Всевышний, Всемогущий, Он Всемогущий и Всевышний, никого, ничего нет выше, Он выше всего и всех. Но Он также имеет чувства. Когда Он создал душу, Он... Дал нам в соответствии со своей душой, когда он вдохнул дыхание жизни в Адама, в Еву, он вдохнул душу. Душу – это то, что внутри каждого из нас мы имеем. Животные тоже имеют свою душу. Тогда посмотрите, написано в Писании, что Бог, Он гневается, но Его гнев, Он на мгновение, как прекрасно это, Он действительно Отец, Его гнев, Он мгновенный, но на всю жизнь, благоволение Его. Видите, Его благоволение или благодать, даже когда мы не достойны Ее на всю жизнь благоволение Его. На всю жизнь вся красота и величие Божие вы можете осознать тогда, когда на природу, на моря, на Замечательные цветы. Когда вы смотрите и видите, как смеется ребенок, в нем жизнь, в нем красота, в нем чистота и невинность жизни, в ребенке. Тогда на всю жизнь благоволение его. Смотрите, он эту мысль заканчивает следующим, говоря... Вечером водворяется плач, а на утро – радость, и это очень-очень сильно. Иногда вы говорите так, епископ, мой плач, он месяцами, годами. Можно сказать, я даже не знаю, что такое смеяться. От рождения я только плачу. Моя жизнь – это жизнь плача и слез, и боли. Потому что я был брошенным ребенком, брошенным моей мамой, брошенный отцом. И я вырос воспитанным чужими людьми, поэтому у меня боль. Боль души в течение всей моей жизни. И кажется, что даже я так умру. Только из-за того, что ты слушаешь эту передачу, будь уверен в том, что Бог говорит с тобой. И Он говорит здесь, в этом тексте, именно это что плач, может какую-то ночь или какое-то время, но на утро приходит радость. И сейчас эта радость приходит. Примите эту Божью радость, это благоволение. Сейчас, в этот момент, пусть это радость, пусть удовольствие от радости, которое приходит прямо утром сейчас, я знаю, что... Множество людей находятся в страдании от боли. Они мучаются, они болеют, они устали. Но Бог, Он имеет любовь и милость. Он гневается на беззаконие, на грех, на злых, на нечестивых, на тех людей, которые имеют удовольствие видеть смерть других. Да, на них Бог гневается. Но у него есть эта милость по отношению к тем, кто страдает. И когда у вас эта милость по отношению к человеку есть, это чувство. Это Бог дал, когда вы кому-то сострадаете. Он тоже такой сострадательный. И иногда мы видим людей, которые попали в какую-то аварию, катастрофу. Может быть, с ними что-то произошло. Знаете, злые люди, они говорят так примерно. А, наверное, не просто так. Нет, друзья, нет. Люди осуждают, потому что они злые. Им нравится видеть чье-то страдание, слушать, как кто-то от боли кричит. Но те люди, которые имеют Божьи чувства, смотрят и плачут. Плачут, потому что Бог также плачет от страдания, Он страдает за каждого из нас, тогда, вы знаете, друзья, слава Богу, слава Богу, что вечный Отец ухаживает за теми, кто не имеет ни родца, ни мамы, кто родился, даже не родился, а просто выброшен в этот мир. Но Бог протягивает Свои руки с Его Святым Словом и говорит, может быть, всю ночь или всю жизнь ты платишь, но на утро, сейчас, приходит радость. Тогда примите эту радость от Духа Святого там, где вы сейчас находитесь. Можете смеяться, если вы имеете это желание, как будто вы выиграли что-то в лотерею. Именно так. Радость Духа Святого наполняет вашу внутренность, потому что с этого момента Бог отвечает на вашу молитву, на вашу вопль. Я больше ничего не буду говорить, чтобы этот прекрасный момент не испортить. Пусть Бог благословит вас с избытком во имя Господа Иисуса Христа. Будьте тверды в этой вере, вер в то, что Его Слово говорит. И никогда ваша жизнь не будет наполнена болью и плачем. Пусть Бог вас благословит. До завтра, друзья. Аминь.